Друзья, всем привет, с вами снова Мотива Ньюз и вы снова на моем канале. Конечно же, сегодняшний день радует нас всех, потому что мы с вами зашли в правильные сделки. Сегодня мы с вами сделаем обзор рынка с технической точки зрения и э, я вам покажу, кто новенький на этом канале. Я вам покажу немножко, как работать с телеграм-каналом, потому что телеграм-канал является неотъемлемой частью нашего YouTube канала и без него, в принципе, не бывает этих новостей. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылочка будет под этим видео в описании. А мы с вами начинаем наш обзор, обзор крипторынка на сегодняшний день. Итак, друзья, давайте будем начинать и будем начинать с монеты Шиба. Мы ее с вами делали обзор, в принципе, видим такое вот движение, у нас найдена точка, где будет останавливаться рынок и будет после этого взлетать. То есть, когда мы будем подходить как раз к этому значению, то есть вы это значение можете здесь увидеть, то я буду делать свой, свой вход в позицию. То есть мы с вами должны открыть 4 часа и в принципе вот в этом графике работать. То есть, когда мы подходим к этой границе, я открываю свой вход, делаю короткий стоп и делаю. Делаю, э, свой тейк где-то на этой зоне то есть когда мы будем цеплять а, контртрендовую линию. Буду отрабатывать пока эту ситуацию в таким образом. То есть шиба для меня пока не интересно в качестве того, как ее а, отрабатывать дальше. Шортить я ее не собираюсь, потому что монета памповая. Вы сами видите, как ее пампят. Поэтому шортить очень опасно. Буду заходить в лонг с коротким стопом и отрабатывать в принципе эту ситуацию. А, буду также публиковать это в телеграм-канал. Я надеюсь, что вы будете это делать вместе со мной. По поводу биткоина. Давайте разберем биткоин. Он у нас есть вот такая вот ситуация, давайте более детальный двухчасовой график откроем. У нас есть нисходящий канал, у нас есть выход с канала. Когда мы вышли с канала, я в принципе об этом уже говорил э, на этой зоне, то есть когда мы начинали выходить, я говорил, что я буду эту ситуацию отрабатывать, ну и в принципе вам говорил об этом же, чтобы вы со мной отрабатывали эту ситуацию. Но выход случился ниже, то есть у нас здесь есть линия э, поддержки, мы ее можем здесь обозначить. Мы ее коснулись, и после чего пошел выход, друзья. Я ждал пробойной ситуации, ну и хотел зайти на пробой. А -а -а -а. Ликвидность рынка сейчас на данный момент это только шортовые позиции. То есть нам дали вынос. Этот вынос сейчас шортят. И, в принципе, шорты это ликвидность для того, чтобы идти дальше. У нас есть несколько точек take профита, Это была первая точка take-profit. 63600 это первая точка take-profit. Ну, мы, в принципе, знаем, как она себя отрабатывает. Она себя отрабатывала здесь, здесь. Ну и здесь, ну естественно вот здесь. То есть мы с вами понимаем, как себя отрабатывает эта точка. И мы должны были закрыть часть своей позиции. Поэтому я также сделал это и в этой точке, закрыл часть своей позиции. Я думаю, что это очень и очень мудрое решение, особенно на криптовалюте. Когда вы долго торгуете, когда вы знаете, как торговать. Я думаю, что в таком варианте вы будете всегда оставаться в профите. Ну и еще одна точка take профита, то есть TP2. Здесь у нас ТП-2. Я здесь фиксирую также часть своей позиции. Ну и у меня есть моя точка Take Profit 3. Это 68 тысяч. Я буду фиксировать здесь полную свою позицию. Буду думать о short позиции. Но я здесь буду смотреть уже более детально на рынок, буду смотреть кластера, потому что на данный момент шортить вообще не хочется. Это бычье движение, очень бычий рынок. Поэтому шортить на данный момент вообще не хочется. Ну и вам я этого делать, конечно же, не советую. Что касаемо B&B. B&B, то есть я закрываю его на 612, закрываю свою маржинальную позицию, прошу ее не путать с позицией по моему глобальному движению глобальное движение я думаю что мы дойдем до 1200 за одну монету что мы видим сейчас у нас а, от, идет корректировка 600 6, 664 доллара после этого мы начинаем корректироваться я думаю что этот от, от, откат будет более локальный думаю что мы здесь будем копить позицию после чего будем выходить в эту сторону пока думаю в такой ситуации и а, почему я так думаю друзья у нас здесь есть Точка 680 Мы ее не дошли. А эта точка для нас является очень и очень важной. Во-первых, это предыдущий хай. Да, это у нас предыдущий хай 680, мы его не протестировали, а мы это сделать должны. Я думаю сейчас, что мы будем накапливать здесь позицию и будем давать выходить вот этим ребятам, которые ждут позицию свою очень-очень долго. То есть мы будем давать им выходить с этой позиции, это первое, по более низкой цене, да, сколько они прождали, они, то есть запертые трейдеры вот в, этой, вот в этом диапазоне, кто здесь покупал. Они ждут своей позиции очень долго. И теперь, конечно же, ну, они будут выходить. То есть, они могут помешать маркетмейкеру передвинуть ликвидность дальше. Это 186 дней. Не, не, не каждый протерпит, а если кто-то протерпел, то, в принципе, у них сейчас есть хороший шанс выйти да, с позиции. То есть, им дают выйти с позиции по более младшей цене. То есть, вот проторговка будет именно здесь. А, что еще? Кто-то будет набирать шорт позиции в этом диапазоне, то есть у нас здесь есть ликвидность, и я думаю, что мы здесь будем также запирать ликвидность, после чего, после того, как мы здесь соберем ликвидность лонговых позиций и шортовых позиций, мы будем выходить. Выходить будем в любую из этих сторон, то есть у нас в любую из этих сторон может быть выход. 1200 это не в данный момент, не сейчас, может быть, может мы еще сходим на коррекцию, у нас здесь есть линия поддержки, у нас здесь есть несколько линий э, хороших зон где мы можем подкупить позицию или взять позицию дальше э, в маржинальную торговлю и еще раз отторговать это движение то есть я сейчас буду наблюдать в какую сторону мы будем выходить рынок бычий я думаю что сейчас бимби э, останавливается и я вам говорил когда останавливается BNB, ждите памп даджа друзья Памп доджа. Возвращаемся сюда. И давайте более детально посмотрим на додж позиции. Додж позиции начинает свое движение. На данный момент у нас 0.29. А, да, долго ждем, друзья, долго ждем. Я отрабатывал каждое движение. То есть каждый всплеск который у нас был вот и вот такие вот такие движения то есть которые у нас были их было несколько и каждый всплеск я из этого движения отрабатывал то есть кто долго на моем телеграм канале они знают и вот прям каждый друзья каждый всплеск я отрабатывал поэтому я думаю что и этот э, э, этот бычий булран бычий я не пропущу и отработаю его а, с точностью. Да, мы будем ждать, да, мы ждем, да, это будет долго, но мы его отработаем, мы отработаем этот а, всплеск. Мы с вами пропустили все это движение, вышли сейчас за, с а, накопления. И с этого накопления мы с вами будем отрабатывать точки take профита я уже говорил dodge 1 и 8 долларов запомните это делайте скрин можете хоть что мне писать но 18 дождь сделает то есть даже будет стоить в моменте 1 и 8 долларов Прям как с куста, вы можете это прям заскринить и потом мне показывать. Ну и естественно, кто не верит, пишите в комментариях, что я не верю, куда дождь больше одного доллара, вау-вау-вау, шиба рулит и так далее. Ну, можете это писать, но я думаю, что дождь будет стоить 1,8 долларов за одну монету. Мы это с вами увидим совсем-совсем скоро. Что касаемо вет. А, то есть, мы с вами торговали вот это накопление, выход с этого накопления. Я уже говорил, где я набирал свои позиции, то есть, вы можете также увидеть их. Я набирал позиции по вет. Во-первых, если вы не знаете этот проект, вы можете про него прочитать на CoinMarketCap. Очень, ну, для меня это очень, очень хороший проект, я его буду долго держать. И э, набирал я его на вот этих вот желтых точках то есть где у нас покупает market maker я набирал свою позицию в принципе я считаю что это самое лучшее для стратегического держания монеты а, докуда держу во-первых друзья мы я думаю что мы сделаем в этом вот в этом движении 1 доллар возможно даже 2 доллара почему я так думаю потому что вот это накопление друзья вот это накопление которое было она длилась 203 дня и сейчас мы с него вышли 203 дня мы с вами шли к вот этому движению и естественно до 0 5 долларов вот это движение привести не может оно приведет к очень бычьему и большому булрану на вет поэтому когда вы спрашиваете меня держать еще в он пойдет выше или нет я однозначно вам говорю что эту монету нужно иметь у себя в кармане иметь у себя в портфеле на этот бычий булран булран этот продлится довольно долго я думаю что многие из вас даже не думают не думали об этом сколько продлится бычий булран он продлится более одного года я думаю что 2021 год полный это был ран будет и 2002 год продлится был ран ну в принципе до лета точно то есть мы будем находиться в бычьем рынке который будет давать э, большие иксы как по проектам bsk station э, на панкейк свапе э, то есть многие проекты будут очень и очень сильно качать И еще что хотел сказать давайте посмотрим доминацию и на этом будем заканчивать по доминации у нас появилась еще одна зона от которой мы начали отталкиваться то есть эта зона служила для нас сопротивлением вот в положении то есть это сопротивление мы здесь отрабатывали вы можете его увидеть а, вот в этой зоне вот в этой зоне вот в этой зоне то есть ну при, по сути она служила для нас а, точкой а, от которой мы будем отталкиваться теперь эта точка опять же сработала в этой зоне и мы начинаем мы начинаем уходить выше где ждать? Где ждать позицию? Думаю, биткоин будет качать, качать, качать и будет останавливаться. Где будет останавливаться? У нас есть несколько точек, это 0.44, когда мы еще будем оставаться в, в бычьем рынке по альткоинам, то есть альткоин сезон. А у нас дальше есть позиция вот в этой линии, то есть это линия сопротивления. И если она у нас еще раз отработает и мы пойдем ниже, то мы также будем находиться в альткоин сезоне. Выше 48. Надо с альткоинов будет уходить. Ну и естественно, я об этом еще расскажу в своем телеграм-канале. Поэтому мы с вами остаемся в рынке, остаемся в рынке в бычьем и остаемся в рынке в альт-сезоне. Это, друзья, альт-сезон это бычий рынок. Вы на канале сейчас находитесь в Матява Если это видео вам понравилось, обязательно переходите в наш телеграм-канал. Подписывайтесь на этот канал, потому что здесь все происходит. Самое интересное даем хорошие-хорошие проценты, хороший заработок. Торгуйте вместе со мной. Всем профита. Пока.